Ну хорошо, минута у нас до начала. Действительно, кто есть, тот есть, проведем. Кто не смог присоединиться, посмотрит записи. Здравствуйте, уважаемые коллеги участники. Я подключусь буквально на минутку, чтобы начать. Мы с вами начинаем второй курс. Сегодня первый вебинар. Наш тренер и лектор Сергей Гуляев. Я хотела как бы, какие-то вопросы решить более организационные, но так как участники не все смогли сейчас присоединиться, поэтому уже по переписке будем решать все вопросы. А сейчас я бы хотела предоставить слово Сергею. Спасибо, Светлана. Добрый день. Ну, тема у нас сегодня достаточно интересная. Мы приступаем к серии вебинаров, которые будут касаться взаимодействия общественных организаций и органов власти в разных возможных вариантах. Значит, сегодняшний вебинар у нас, э, так и называется, он по местной, местной власти или по-другому, Government Relations, или совсем коротко, GR. Ну, краткое содержание данного вебинара можно увидеть ниже на слайде. Значит, мы коротко поговорим об особенности взаимодействия именно с местными органами власти, потому что, как вы знаете, есть еще а, Поговорим о структуре, что входит в понятие местной власти, чем эти органы представлены. Таким образом, наша организация общественные могут принимать участие в выработке в реализации местных властных решений. И такие существуют инструменты поддержки, но также некоторые другие аспекты этого взаимодействия. Но немного хочу остановиться на, на вот этом красивом понятии ⁇ Government Relations. Government правительства, relations, uh, взаимодействия, взаимоотношения. Это как можно у нас использование аббревиатуры, да, всевозможные кальки взаимодействия источников. Вот это один из таких примеров. Есть у нас PR, есть у нас PR. Значит, вообще это, этот термин пришел... Спасибо, Жанна Елена, за Ваше замечание. Насколько я понимаю, другие не жалуются на качество его мы проверяли его и выберем. Верность к теме. Темный пришел из коммерческого права, из корпоративного права. Действительно, несколько лет назад, наверное, несколько десятков даже лет назад, крупные компании коммерческие решили внедрить такую специальную позицию, должность как менеджер по связям с государственными органами или GR-менеджер. Поэтому эта терминология, эта должность пришла из коммерческих компаний. В принципе, почему бы нам не использовать эти подходы, если это работает эффективно в коммерческих компаниях, почему бы не использовать некоммерческие? Если коротко, вот несколько характеристик того, что имеется в виду под Government Relations, это системная работа организации по взаимодействию с государственными органами для каких-то определенных целей или защиты интересов своей организации, а также интересов целевых групп. Что может иметь основной задачей этой деятельности? Предотвращение каких-то вероятных угроз от деятельности к ну, это не значит, что не такие страшные, это просто означает, если мы делаем свод-анализ, мы часто используем, а, раскладываем внутреннюю среду организации на сильные и слабые стороны и внешнюю среду на лобойностные угрозы. Так вот, эти угрозы, ну, элементарная вещь, пришел новый руководитель а, какого-то органа, отдела или управления, то есть, да, в принципе, для наших организаций кому представляет определенную угрозу. Поэтому, чтобы предотвращать эти угрозы, вероятные, мы должны системно работать с организациям поддерживать уровень взаимодействия. Цель которая здесь вот у нас обозначена выстраивание долгосрочной, комфортной, предсказуемой системы отношений с поверными организациями. И долгосрочное ключевое слово, чтобы это было на протяжении достаточно долго времени и э, предсказуемость, чтобы не было каких-то росмажорных проявлений, которые могут э, вести на нет всю нашу работу. Если коротко, то в вот действительной фразе, уже это формирование у органов власти позитивного имиджа и репутации э, наших организаций. Во э, многих семинарах, которые недавно мы проводили, я подчеркиваю, что мы располагаем результатами исследований последних семнадцатого года, шестнадцатого года, где периодически говорится о том, что у государственных органов есть предвзятые отношение к нам, что репутация у общественных организаций может быть настолько хороша и позитивна, есть опасения, что мы плохо работаем, некачественно работаем, и так далее. Поэтому в этом свете вот работа, этого вот эта вот GR, она представляется еще более важной, актуальной. Ну, в отличие от крупных коммерческих компаний, которые могут себе позволить наличием постоянной единицы, да, должности, которые будут а, заниматься поддержанием связи с государственными органами наших МПО. Часто мы выполняем эту роль а, сами. То есть мы и руководители организации, мы и PR-менеджеры, мы и менеджеры и прочее, прочее всего. Ну, по определению руководителя организации есть такое понятие Репрезентативная функция, то есть он представляет организацию, представляет, представляет организацию и государственными органами, и частными компаниями, поэтому куда не менее все положение обязывает должность первого руководителя означает, что мы одновременно и жар манжер по крайней мере, в условиях Казахстана, не встречала даже в крупных организациях казахстанских ресурсный ресурсных центрах какой-то должности, которая бы так называлась, менеджер по связям с государственными органами. Поэтому научился делать это самостоятельно. Ну, вот, вещи, которые приходят без практики, да, дипломатия. Ну, этот э, способ я для себя избрал, когда-то я думаю, что именно он вот, позволяет быть успешным на этом рынке, да, в, этом, в этой деятельности. Если каждый раз выбор правильного, адекватного решения. Иногда это решение компромиссное, то есть э, когда мы пытаемся быть гибкими, пытаемся найти э, казалось бы, выходной э, ситуации, взаимовыгодный да какой-то исход. Вот иногда приходится действовать жестко. Вот это должен быть баланс. Если руководитель или всегда компромиссным, да, то есть это уже называется компромиссом соглашательства. Соглашается, соглашается со всем, принимает любые условия, которые часто не выгодны ни организации, ни всему сектору. Готовясь к этому вебинару, я прочитал несколько статей, вышедших в прошлом, в этом году с такой критикой в адрес гражданского альянса Казахстана, что он был создан как орган, который должен объединять ВПО представлять интересы наших организаций власти, но фактически вот за 12 лет существования позиция ассоциации, она часто ну, как бы не столько засчитана, сколько как бы согласие позиции государственных органов. Несколько экспертов эту позицию высказали, поэтому я просто цитирую то, что было отлично другими экспертами, отчасти части. Согласен? Это как бы, стратегия постоянного, да, одобрения предложенных вариантов. Но если, с другой стороны, быть всегда жестким, никогда не соглашаться, то, в конце концов, репутация будет соответствующей. И если к вам будет охотно идти на встречу, если вы будете себя не гибким, жестким, не руководителем, или, как вы, как вы говорите, Армандо, да? И вот на этом слайде окончательная такая резюмирующая фраза. Конфронтация, пусть сложный, часто или, как правило, неэффективный и даже контр Есть такая позиция среди наших коллег, что мы должны быть упертыми, да, да, мы не должны соглашаться, мы должны все время противоречить государственным органам, потому что мы такие независимые, мы вот, такие все ошники. И часто увлекаются многие организации, возникает вопрос, многие правозащитники говорят, за что нас так не любят, почему власть на ней не работает. Ну а как с вами работать, если вы эм, выбрали себе кредо постоянного несогласия и постоянной критики этих органов власти? тоже вас за это любить-то будет? А критика должна быть, но должен быть баланс. Я сейчас говорю субъективно, это мое личное мнение, я ни в коем случае не навязываю, просто близкий своим опытом. Идем дальше. И следует увлекаться этой деятельностью. Граничный конка, да, предостережение, вот если вот я так назвал этот слайд заголовок предостережение. То есть предостерег... предостерегать следует вот того, чтобы эта грань стерлась, да, что есть такая определенная запретная линия взаимодействия между полей государственным органам, чтобы это взаимодействие не перешло в коррупцию. Сейчас очень можно даже, я бы сказал, бороться с коррупцией, предпринимать какие-то меры, связанные с профилактикой коррупции и прочее, прочее, но вместе с тем все мы люди, человеческий фактор никто не отменял, и часто такие вещи происходят, которые на грани, да? вот как относиться к так называемому телефонному праву Считается ли коррупцией такой вот, пример, если я, допустим, обойдился человек какой-то проблемой и пользуясь тем, что я знаю руководителя какого-то управления, я отдела, я звоню и, как бы, например, получаю информацию. Понятно, что такой способ общения доступен не каждому помощнику, не каждому гражданину, но коррупция это или нет. Если есть интересы, и в принципе, и руководитель органа тоже ничего секретного он не сообщает, просто какую-то информацию доносит. Таких примеров много. Но когда этот пример привел на одном семинаре, наш бывший руководитель областного департамента по делам государственной службы сказал, что это похоже на коррупцию. Поэтому вот я задумался с того момента, насколько далеко можно доходить в таких вещах, то есть взаимодействие с ГУСОРГОМ замечательно, это правильно, но и ГУСОРГОМ у нас находятся под постоянным присмотром, да. И часто кто-то может рассмотреть этот случай как коррупционный, причем это могут быть даже наши коллеги, наши, скажем так, конкуренты, недоброжелатели, которые могут мониторить наши отношения с ГУСОРГОМ, они сказали, вы знаете, вот, какое-то общественное объединение в каком-то районе, это они не начальником управления на коррупционной ноги, по-моему, это коррупция. Могут написать, а, и таких случаев достаточно много, а, как раз вот управление по делам государства, противодействия коррупции. Поэтому к этому надо быть готовым, быть, быть настороженным, и переходить эту этому конкурсу, к этому. Ну вот, например, вот здесь вот, который обозначен, в коммерческих компаниях, почему коммерческих, потому что коммерция это всегда, особенно в крупных компаниях, транснациональных корпорациях, в Кианка, даже в Киадресе, мы считаем эти примеры, приобретение крупных компаний, слияния, поглощения, что там есть корпоративная коррупция. И часто это происходит в виде участия государственных органов. Такие вещи, как подарки какие-то да, делаются, Которые часто были дорогие подарки, даже не похожие <смех> на знаки внимания, больше похожие на задавливания. При да? вот, свободном случае Сечин и которые, возможно, читаете. Минут в электронных на сайтах, корзиночка да, там была с подарком. Вот, откровенный подкуп, может быть, использован на так называемый, и так далее. Вот, это тоже та грань, которая уже настолько далеко впереди, надо, что это уже откровенное преступление. Об этом надо просто помнить. У нас, конечно, масштабы в нашем секторе не такие, как в коммерческом но тем не менее. Будем готовы к тому, что сейчас мы часто себя позиционируем как гражданский контроль, общественный мониторинг, то эти вещи должны быть табу. Вот. Очень много вещей. Есть даже о перечень, если кто занимался какими-то мероприятиями против... по противодействию к там есть четкое определение, обоснование, какие вещи делать запрещено. Ну, это не тема сегодняшнего вебинара, поэтому сильно останавливаться на этом не будет, просто надо помнить. Кстати, у продолжительности сегодня мы не так долго будем задерживаться, да, у меня буквально несколько слайдов. Я бы хотел рассказать о своем опыте, какие-то, может быть, анонсы, вот таких слайды сделать, и лучше поработать с вопросами, если они у вас появятся, в такой вопрос, который часто провал вот, семинары, в и очень часто возникает затруднение. Что же вообще входит в систему местной власти? Вообще власти как таковы местные, центральные, ну, здесь надо обратить внимание на то, что есть принцип разделения властей. Да? Он прослеживается как на центральном уровне, так и на местном Но У нас любая власть раскладывается на три земли, представляющих исполнительное, представительную и судебную. Вашему вниманию предлагаю такую схему, на которой видно по вертикали, по горизонтали, из чего складывается государственная власть, структура. Ну, принято отдельно выносить должность президента, который у нас в Конституции Гаран, а он получается над литвями, прямо ни в одну из них Нет. не входит. А вот верхние и начинают с этого уровня, причем вот это вот уровень центральный и ниже местный. Значит, на центральном уровне, ну, во-первых, три вещи, да, законодательная, исполнительная и судебная. Законодательная власть на центральном уровне у нас парламент, который делится на две палаты, сенат, мажорист. На исполнительная власть на центральном уровне это у нас правительство и отдельные центральные исполнительные органы. Ну, допустим, министерства. Примеры можно конкретно привести Министерство по делам и гражданского общества, тем нам знакомое. Министерство труда социального и социальной защиты населения, Министерство образования, науки и так далее. Это примеры центральных исполнительных государственных органов. И судебная власть, которая на центральном уровне постоянно верховным судом. Вот если мы спустимся на уровень ниже, то это как раз тот уровень, на котором живем мы в своих областях и городах. В районах, в селах и так далее. У нас на местном уровне законодательной власти как таковой нету, законы принимаются только на центральном уровне. У нас есть маслихат, которые мы называем власти представительные. Почему? Потому что они представляют интересы на определенной территории, на которой проживает компактно проживает какое-то сообщество. Маслихат. Есть там депутаты, так же как в парламенте, но полномочия депутатов Маслихата очень сильно отличается от полномочий в парламента. Вот это наш уровень маскихат. На местном уровне исполнительной власти это Акиматы. Акиматы, Аким и местные исполнительные органы. Примеры какие? Mm -hmm. На уровне области это любое управление, хочу же управление внутренние политики, управление структурой спорта, управление. Заняты социальных программ и так далее. Это местный исполнительный орган. На уровне города или района это будет отдел. Разница функции у них отменитиши, но полномочий больше. У да, областных структур полномочий больше, чем у городских или в районах. На районном уровне будет также отдел, допустим, финансов какого-то района, да, Каракинского района, отдел под и так, далее, и так далее, и местные суды. Часто про суды забывают, нас что это отдельное вверх власти, но есть местные суды. Городские суды, районные суды, стабилизированные суды, и так далее. Об этом просто нужно знать, что они есть. Лучше нам, конечно, стоит не сталкиваться ни по каким вопросам, но если вдруг появится такая необходимость, то уж значит, что они есть. Надеюсь, что эта информация новая не стала для вас, просто... Тема у нас такая, взаимодействие с органами. Надо знать, что имеется в виду под госорганам местными. Инструменты поддержки. Это вопрос такой очень сложный. Да? Многие говорят, что да какая поддержка вообще? И поддержку никто не оказывает. Работаем мы сами, живем. Под свой собственный страх и риск никто нам помощи никому не оказывает. Вот, если посмотреть изначально, был такой документ. Концепция развития гражданского общества, которая действовала с 2006 по 2011 год. Вот в те годы, что да, в этом году концепцию приняли, разрабатывали еще раньше, в пятом году, то есть уже тогда, 15 лет назад, государство задумалось о том, что надо задать какие-то векторы, направления для развития гражданского общества, в том числе НПО, чтобы знать вообще, куда идти. Ну, сейчас такой концепции, к сожалению, нет, но вот мне уже тогда были не объявлены некоторые инструменты поддержки, в том числе начался там государственный заказ. Ну, мое мнение субъективное, что государственный заказ все-таки не поддержка, это случай, когда государство выступает по услуги, какие-то может быть работы, это когда государству надо просто поставщику выступает некоммерческой организации. Но в большинстве документов, в том числе в большинстве голов наших э, высоких государственных мужей, это рассматривается как инструмент поддержки по. Ну, честно говоря, говоря для многих наших экономических организаций гособзаказ действительно стал очень серьезной поддержкой. На 2017 год, опять же, по результатам многочисленных исследований, гособзаказ это основной источник финансирования для многих-многих для большинства работающих в Казахстане. Объем его увеличивается, и, если кто-то не присутствовал на наших вебинарах предыдущих, в 2014 году уже объем взрослых заказов составил 14 миллиардов людей по Казахстану. Вот это первый инструмент Второй инструмент, который был обозначен в концепции, и, в принципе, я абсолютно согласен, государство что до нас может делать? Ну, может, до нас создать определенные благоприятные условия. А как это удалось? При помощи совершенствования законодательства. Вот можно проследить этапы, да? Были приняты определенные нормативные акты. Права. Первый о государственном социальном заказе. Вот так он назывался. Просто государственном заказе, когда был принят в 2005 году 11 апреля. А с 2015 года он еще добавил значит, в себя себя аббревиатуры. Теперь закон в очередь так о гранты грантах, премия для некоммерческих организаций. Разве не инструмент поддержки? Да. Вот гранты можно вот, считать инструмент поддержки, потому что гранты дают нам больше возможностей, чем господзаказ. Средства грантов можно приобретать. А мне средства а техническую базу и так далее. Вот примеры достаточно свежих законов. О волонтерстве закон был принят году об благотворительности, об общественных советах в 2015 году закон был принят. Все эти нормативные акты так или иначе касаются деятельности некоммерческих организаций. И государство, то нормально, когда с смотрит какие тенденции существуют, куда идет сектор, не возникают проблемы, где необходимо. Если нет законодательства, и там принимается соответствующая нормативность. Следующий инструмент поддержки – это условия для эффективного диалога, так это называется. Как вы знаете, раз в два года теперь проводится гражданский форум. Это диалоговая площадка самого высшего уровня, где по всей страны могут встретиться с представителями правительства, министрами, министрами, озвучить свои проблемы, чаяния и далее, получить какую-то обратную связь. Общественные советы. 16 -го года с января начали действовать. Это вообще тема нашего второго вебинара. В общественных советах я расскажу там. И еще раз сегодня просто когда остановимся на том, что они действуют. Кроме того, в каждом регионе, в каждой области, в каждом городе, даже в районе, периодически проводятся местные форумы, конференции, встречи столы с участием правительственных организаций. И таким инструментом может также считаться обучением по общественной аудитории. Это стало возможным, опять-таки, благодаря нового закону но в 2013 году о государственных услугах, где мы можем осуществлять эту деятельность. Вообще могу сказать по личному опыту, вот да, отвлекаясь от этого слайда, что использовать по или когда нет работы в государственных а органах, стало даже модно. Если вы ощущали только на себе, то не на все мероприятия, то можно вообще больше ничего не заниматься. Я попытался для себя перечень тех ситуации, в которых я периодически оказываюсь. Я член общественного совета областного периодически проходят заседания. То есть надо готовиться, надо выезжать на выездные мероприятия, посещение объектов, там, строящихся и так далее. Снимает определенное количество времени. Вот у себя возникает вопрос, участвует или не участвует. Наверное, участвует. За себя на эти найти вопросы мы отвечаем сами. Тем более, что многие стремятся попасть в общественный совет, но правильную причину не получает. Я состою членом специальной мониторинговой группы по реализации антикоррупционной стратегии. Группа, особенно в каждом регионе, при управлении по делам в Примерно та же работа, что в общественном совету. Периодически посещать объекты, какие-то органы, какие-то, да, также ставится определенные задачи на проверку соответствия антикоррупционного законодательства. Заседание тоже занимает достаточно много времени. Причем как часто это происходит. Сейчас я сижу я на работе, создается звонок, мы вас ждем после обеда или завтра. И вот ты набираешь идти тебе туда или нет. Это government. Каждый раз должен принимать решение, надо оно а на тебе или нет. Насколько это важно или нет. Для них это важно. у них это прописано на плане мероприятия. И, в принципе, ты уже вошел в состав этой группы, поэтому отказаться достаточно сложно. Массахари приглашают на свои сессии. Эм, дисциплинарный совет, который раньше назывался, вернее, совет политики, который раньше назывался дисциплинарный совет. Эм, помните конкурс специальных проектов, которые проводил митро на местном уровне управления координацией занятости социальных проектов. Там тоже в комиссии. И таких вот вещей накопилось достаточно много. Это о чем я говорю, мода приглашать везде представителей общественных организаций. Часто это бывает действительно такое как бы галочное присутствие, которое ничему не обязывает и никаких результатов не несет. Многочисленные круглые столы, встречи, от посещения которых часто ну, никакого эффекта не происходит. Поэтому здесь просто нужно принимать решение, как раз до себя. И, извините, это доступ к той самой информации, которой э, многие ну, говорят, что им не хватает. Мы не знаем, что происходит в условиях, как они принимают решения. Но, чтобы это знать, приходится вертывать свое время и ходить посещать подобные мероприятия. И бывает, денег достаточно много. Другие до сходил, наверное, после обеда, и день уже рабочий прошел. Есть еще такое понятие, как актив области, да, актив города, актив района, когда приглашают представители да, РИНФО и, и бизнес-сообщества, всех понемножкам, да, то есть там какие-то вопросы звучат. Вот это тоже входит в круг деятельности по поддержке связи с государственными органами, когда это победит. Часто возникает вопрос, задают такой вопрос, а как мы по отдельной граждане можем принимать участие да, в программе разработки властных и так далее. Но здесь особых рецептов нет. Да? Это опять же начиная с того, что посещаешь мероприятие в курсе событий, вот, особых таких уникальных каких-то подходов весни. Я перечислил самые основные, которые могут быть, которые могут пригодиться и которые в принципе работают. Первая это работа с представительной властью. То есть на местном уровне это наши депутаты. Можно по-разному к ним относиться. Многие считают, что маслехаты наши не самостоятельные, что насильно зависит от дополнительные власти, смотрят, что скажет таким и так далее. Но я вам так скажу по образу, в каждом регионе есть каждой маслихати типа, по одному, ну, трем, может, больше депутатов, которые имеют свою точку зрения и, в принципе, готовы ее отставить. Ну и можно и нужно работать. Поэтому с кексисом, конечно, вещь иногда нужные, но часто уменьшает принятие здравых прогнатических решений. То есть, отвергать этот метод не стоит. Я знаю примеры, когда в районах депутат районных масляхатов, которые вообще считают, что это самое мешое уровень могут зайти к реке, или да, какие-то проблемы, которые, в принципе, могут быть решены. Как это делать? Ну, рецепты без какие. Ну, то, что выносится на сессию, это уже вопрос решен. На сессии просто происходит вот это, да? Потому что не потому, что все конформисты, потому что все вопросы решены заранее. В хорошем, ну, как правильном понимание, в смысле. Все вопросы решаются на постоянных комиссиях. которые происходят происходит, ну, как бы, за да, пределами на нашего линия, постоянная комиссия, допустим, по социальной политики собирается и обсуждает какой-то вопрос, например, сейчас в нашем городе, возможность бесплатного поезда для достаточно большого количества категорий граждан. Это нагрузка на бюджет. И чтобы прийти к этому решению, нужно действительно много времени потратить ту сессию, когда уже все решено, все рассчитано, вопрос нагрузка на сессию, и там происходит голосование. Там действительно, когда уже, в принципе, все баталии утихли, происходит вот это снятие решения, которое предварительно было обсуждено. Это просто в новостях выглядит не очень красиво, да, и обувание сидит для людей, порты, они опять всегда голосовали. Это может быть и неплохо. Бывают просто представители депутатов, которые на так приходят в это время и начинают устраивать какие-то разборки. Это не показатель хорошей работы, это показатель того, что этот человек не ходил для заседания рабочих комиссий, предварительных, постоянных комиссий. Так что это не всегда хорошо. То, что они в курсе, вопросы, или бывает, что они, одни и те же вопросы, человек присоединяется в дикмах, и хайки, одни и те же вопросы. На низине можно понаблюдать, увидеть, что это не от большого ума происходит. Но у нас есть право работать, участвовать в заседании, постоянных комиссий, вносить предложения по местным бюджетным программам. Ну, такой местный бюджетный программ. Это длительный спрос которые нам может быть интересно. Это водоустройство, да? это, это дороги, это водоснабжение, это уборка улиц, асфальтирование. Это зеленые насаждения. И прочие-прочие вопросы местного значения все это убирается в деньги. Деньги выделяются в дело какой-то бюджетной программы, которая имеет свой код, класс, паркласс И так далее. Поэтому для того, чтобы делать это грамотно, конечно, желательно посмотреть ключик, узнать вопрос, который вас, вас интересует, в чем он действительно находится, в какой программе он заложен. Приходите уже конкретно разговаривать. Хуже нет, когда ну, приходят люди, начинают, которые бошли, вот, там, да, люди должны быть более подхованы, а разговаривать как ну, самый плохой пример обыватель. Вот у вас там есть какая-то программа, у вас там есть деньги, вы их ответите этого никто не любит, потому что это не, не очень правильно, очень грамотно. Бюджет, он, в принципе, сейчас открыт. Можно его увидеть на сайте, можно увидеть в местной, центральной, где-то газете, областной, подъемной, городской, посмотреть. Если вам не хватает информации, можно запросить. Вот цифры все можно увидеть. Делать предложение уже конкретно, что туда перераспределить. Вот это власть представительная. Исполнительная власти, то есть с этим артем или конкретным уведомлением. Работа примерно та же. Но можно начинать отсюда. Вообще советую вам работать с депутами, когда вам нужна информация. Допустим, пример вам при этом. Несколько лет назад мы никак не могли собрать кучу да, всю информацию по объемам последователя, который влиялся в нашу область. Нет, эта информация в этом доступе, никто не дает. Причем, вроде как, эта информация должна быть, наверное, в внутренней болезни, но у тоже не оказалось. Вот, мне помог, тоже депутат, врачи. То очень быстро, оперативно, как раз, пользуясь возможностью позвонить, запросил эту информацию, и я впервые в жизни, после многих-многих лет и успешных попыток, получил сериалский файл, полностью с разбивкой по всем районам, по всем органам, по объемам той доказа, который уделялся в по проводах Поэтому, когда нужна информация, можно пользоваться реально депутами, это не производят вам. Исполнительная власть нам может понадобиться, когда вы хотите, скажем так, быстро да, решить что-то. Исполнительная власть обладает, конечно, большим ресурсом, большими возможностями. Больше Акима на более конкретно взятой территории, если будет политическая реакция. Покину вся информация, доступ ко всем необходимым ресурсам. Все это можно очень быстро делать. Когда вы записываетесь на прием к Акиму, многие, кстати, удивляются, когда просто говорю, первый, записался на прием к Акиму, как мне начали звонить тут, вот мы на сегодня перепроверили, это что за проверки, такие если есть проверки, но ну, здесь ничего сложного, да нет противозаконного. вы обратились к каким? Это действительно высшие, высшая фигура на этой территории. В области, в районе, в городе. Вы задали вопрос. Ну, допустим, пример приведу много лет. Мы могли решить вопрос одного клуба, одного. Решили записаться каким. Действительно, после этой записи на прием звонки. Почему это происходит? Потому что принимают сразу все профильные ответственные органы, в том случае это была и внутренняя политика, финансы, и, по-моему, и, по экономика, скорее, которые начинают вопрос прорабатывать, то есть правильно мы обратились в адрес, в парню, в адрес, может это решить власти, какие для этого нужны ресурсы, что для этого было сделано предварительно. это ничего здесь страшного нет, вы просто показывает, что ваш вопрос вдруг привел к себе внимание, да я начал заниматься. Поэтому запись каким, она, в принципе, может быть эффективна, да, если ваш вопрос, ну, как требует там больших очень затрат, вы ну, имеете ну, финансовых, или финансовых, не сильно запущен и так далее. Вот. Можно также, например, попасть к руководителю управления. Управление, которое занимается в Морской это как раз вот планирование среди денег для да, всех расходов, это управление экономики и отделы команды, которые находятся на уровне города или района. Поэтому можно идти к ним, не в курсе всегда, сколько есть денег, какие ожидаются поступления, поэтому можно начинать работать с ним. Вот вы также можете писать письма, обращения, носить предложения по бюджетным программам, но опять же делать это, что, это то есть уже зная, о какой программе идет речь, в каком объеме финансирование выхода почты. Ну вот, с 2015 -го года у нас появилась возможность работать через общественные советы об этом и поговорим в следующий раз, что они себе представляют, как они лежит. что с этого хорошего. А следующий момент значит, организация общественных слушаний и исходов. Общественных слушаний, к примеру, хороших, к сожалению, мало. Это очень сложный инструмент, как правило, он требует серьезной подготовки и на честно говоря, побаивает, потому что часто он может ну, как бы выйти на руслана, да, не по этому направлению. А вот входы, то, что происходит не на уровне области, а да, на уровне какой-то более большой территории. Вот, Но ну, сейчас появилась определенная полномочия, Протокол можно вести, да, какие-то вопросы можно закладывать и передавать дополнительные власти. Это вполне регламентированная, законная вещь, которая может происходить, в том числе с участием и вот мероприятия по общественному мониторингу и контролю. Они, конечно, не не касаются разработки и принятия решений, но они позволяют, чтобы эти решения, в конце концов, стали более качественными. Об общественном и контроле у нас доступен в том числе в законе о общественных советах. Учеников. Ну вот этот слайд, он, правило, всем интересен задают вопрос, а как мы можем получить финансы, пользуясь взаимодействием с органами на местном уровне. Сможем ли мы что-то пробить, да, получить какое-то финансирование? Стоит ли вообще это делать? Есть несколько простых рекомендаций. И, конечно, честно говоря, вот я сказал, что в этом году созда составил уже более 14 миллиардов людей. В, в основном это деньги местные, областные деньги. Вот. Но в основном они распределяются, конечно, на уровне областных, по органов. В районах денег остается гораздо меньше, вообще там стараются, многие вообще стараются депланировать господин заказ в районах ТАФА, или какие-то очень небольшие деньги депланировать. Не Но все это поправимо. По закону нет каких-то ограничений, что вот этот господин не имеет право планировать, допустим, внутренний политики, а культура не имеет права. Это неправда, любой отдел местный, любое управление местное, имеет такие же полномочия по закону возможности, права планировать больше заказ, эти деньги в экономике и распределять через конкурсы, предложения конкурса и так далее. Поэтому простые рекомендации следить за объявлением конкурса. Здесь надо понимать, что никакой бесс не обязан за нами бегать ловить нас и говорить, а вы знаете, объявили конкурс, пожалуйста, поучаствовать. Такого, скорее всего, не будет, хотя я знаю, что наша именно внутренняя политика, да, бы да есть такое. В принципе, это может и правильно. Есть много упо, которые не пользуются интернетом. Но, в принципе, мы не поучаствуем. Им звонят. Ну, это можно тоже оценить как коррупцию, да, как это смотрите. Холодно и прагматично. А вообще обязанность них не звонить, а вывешивать информацию о об подъездных конкурсах на веб-сайте. Поэтому можно просто судить, мониторить ситуацию с этими людьми. А вообще желательно делать это предварительно. Часто вопрос. С точки зрения бюджета, когда надо обращаться к государственным, чтобы он запланировал деньги. Чем быстрее, тем лучше. Вот сейчас у нас. 20 ноября, это значит, что, в принципе, бюджет. Греканский уже центральный народ, бюджет, он практически сверст. И вот, до конца ноября, наверное. После этого, он все подтверждает место. Это каскад, такой вы Я на области пошел, в областях утвердят, в городах, районах. Поэтому работу по... Убеждение для госорганов, что есть проблема, деленная от целевой группы. Для этого нужно финансирование, надо начинать. Вот если мы сейчас начнете, то есть вероятность, что не в 18-м, а в 2019 году что-то появится. Чем быстрее, тем у да? но просто бюджет это штука такая очень тяжелая, нерасторопная, негибкая. Формирование бюджета процес длительное. Поэтому надо работать с над госорганами именно по кофе. Если вы работаете с ограниченными возможностями, то только отделы сельскохозяйственных -то, -то занятости. Вот. Культура, значит, отдел культуры и так далее, после Есть такая, знаете, ошибка есть. Все почему-то ждут, что именно отделы внутренней политики будут финансировать все наши проекты. Вот мы занимаемся вечно, мы вот пришли внутреннюю политику, а нам сказали, что предусмотрено. Конечно, предусмотрен от них вопросов. Вопросы эти решают профильные дело и управления. Если это вещество, то скорее всего этим будет заниматься управление здравоохранением. Оно существует у нас только на областном уровне. Когда идти туда. Надо понимать, по какому адресу обращаться. Управление внутренней политики не может решать те вопросы, которые интересуют нас как этому такой момент, да, планирование лотов. Пару слов о том, как это происходит. Любой государственный орган, как раз, заговорили о внутренней политике, сначала он планирует, как бы, делает заявку, получается, на сумму. То есть он говорит, что мне в этом году для финансирования социального заказа нужно, например, 20 миллионов сумма. Эта сумма проходит утверждение, если никто не начинает сильно противоречить, Депутаты какие-то или другие управления, говорят, да, хорошо, есть такая воронность, но он 20 миллионов на 2018 год. Сумма есть. И следующий вопрос. В конце вот этого года, 2015, как только вы определили сумму, общую, начинается формирование лотов. То есть какие лоты именно, какие условия будут закупаться в пределах этих 20 миллионов. И там есть определенный подход. То есть система внутренней они по разнарядке, так, слово такое, не очень хорошее, да, но как бы есть определенные требования, которые приходят из останки, что там такой-то процент надо направить на Кенгар, такой-то процент надо направить на какие-то мероприятия, там какой-то любовь юбилейной победы или выводовольство из Афганистана. То есть надо туда деньги направить. И вот вышелась вот такая процентовка, сколько пациент ценам 20 миллионов на какие направления направить Тем сестра по середам, как говорится. Ну, а определенный какой-то люфт остается. Вот этот люфт можно пробовать, на как то влиять. Каждая организация по, ну, скажем так, по линию, которая вписывается в какой-то еще раз говорю, внутренняя политика не должна заниматься всем. У нее есть свои функции, свои обязанности, брать это все подряд, за вопросы от защиты, за вопросы культуры, здравоохранения они не должны. Вот. И сейчас, вот как раз в ноябре-декабре, еще не поздно работать с местными условиями, чтобы каким-то образом попытаться вместе формировать лоты, которые будут закупаться. Это не противозаконно. Сейчас внутренняя политика наша я не вижу, в стране, не только в нашей области, так и делают. Советуются, конфликтируются, а что бы вы хотели на плате можете делать. Это со своей стороны дождаясь их приглашения. Следующий совет, особенно тем кто, находится в городах, в селах, да, то есть не на центральном или на областном уровне, пробовать подняться на ступеньку вверх, то есть не ждать милости от своих отделов районах, а идти в управление областной. Вам никто не запрещает участвовать в вышестоящих конкурсах. В вашей области, вы находитесь в области не обязательно в своем районе дожидаться. Да, можно идти на госзаказ, который на областном уровне разыгрывается. И даже на центральном. То есть можно следить за тем, что происходит на уровне министерства. На уровне. Ну напоследок, да, еще раз повторю, что отмечивая информацию о госзаказе, это первая организатора конкурса. находится. Если вы вдруг узнали, что конкурс состоялся, информации в интернете не было, это глубейшее нарушение закона. Но таких случаев сейчас практически не бывает. Это то, что касается финансирования проектов на местном уровне. Ну, как убедить в что ваша заявка, вернее, ваша проблема или ваша целевая группа является актуальной? Здесь, в принципе, тоже особых агрессивных нет, но просто Документы. В качестве такой реинвестиции могут быть использованы результаты в официальных источников. Ну, очень много полезной информации размещено на сайте комитета по статистике Министерства национальной экономики. Очень много. То есть это тот орган, который собирает со всех областных управлений статистики данные. Там разные. Социальные, экономические, экологические, по занятости, по доходам. Они все. Поэтому для обоснования можно сказать, что, там, ну, допустим, вот доходы нашего какие-то, да, рабочих не столько а да, мы хотим их поднять, увеличить до таких-то вот, а, показателей. То есть, когда вы оперируете официальной информацией, из официальных тем более, не экономить, я думаю, что доверие будет больше. Результаты проведенных исследований. Но сейчас, допустим, в рамках проектов Центра поддержки гражданских инициатив только по их граммам 19 исследовательских проектов было реализовано в этом году. Все, все отчеты этих проектов, проведенные исследования, они выше на сайте центров, подборок медиканских институтов. как раз для этого там не решалось, чтобы брать это туда, можно брать диаграммы, получиться там презентабельно, красиво, помогая убедить чиновников в том, что это действительно актуально там ну, Законные способы для привлечения внимания. Потому что есть радикальные, многие там. Зачем эти встречи, зачем эти письма, зачем не приведут? Давайте проведем митинг, собрание аптекет. Ну, не советую этого делать. В принципе, проведение митинга и собрание это деятельность наступает законная, но, как правило, требует очень длительного согласования. Письмо, все эти пикеты, митинги могут проводить. но дополна до исполнить поэтому совет применять все таки скажу, доступные да и не радикальные способы встречи записываться на встречи писать на блоге блоги достаточно четко осматривают реакции у них есть как бы я не люблю но в принципе есть такой способ можно это делать и Просто не факт, что придет сюда вам человек. Информационные компании требуют ну, достаточно серьезных ресурсов, хотя с другой стороны сейчас век аудиоинформационных вводе информационных, сети, их действительно побаиваются, их читают, читают все, они очень доступны, поэтому можно активно использовать лекарно. этот метод. общественные как я уже говорил, это вещь хорошая, она проводится крайне-крайне редко, потому что это сложно. И каждый умеет и, соответственно, побаивается их правом. Отставить права, если они нарушены. Ну, честно говоря, в таких случаях, если так посмотреть, внимательно сплошь и рядом. На каждом шагу нарушается право он, как минимум на доступ к информации. Нарушается право о законного порядке рассмотрения обращения юридических и физических лиц вопрос, да, в течение какого времени должны рассмотреть наше письмо, наше обращение. Письмо отправили. В какой-то отдел. Мы пишем письмо сколько дней на то, чтобы мы получили ответ. Вы пишете, не думаете, надеюсь, да? 15 дней на ответ. Но ну, если этот э, вопрос требует дополнительного изучения и запроса информации о других условиях, то он до 31. Но, ну, как правило, эти сроки не удерживаются. Более того, есть в копилке масса примеров, когда вообще не ответов на наши письма и запросы. Поэтому, что делать? Что можно в этом случае делать? Я не говорю о более сложных вещах. Сначала, допустим, у меня в первую сложный случай, когда девочка с врожденным ВИЧ да, может получить инвалидность. Этих социальная астантиза отказалась, причем это на словах. И что обжаловать, что она результаты. И такие случаи требуют более глубокой проработки, что в этом случае можно предпринять. Но из своей практики. Я смотрю, какой орган на местном уровне Местный исполнитель города может мне помочь. Ну да, вот еще примеры, примере, который я даю, это руководитель здравоохранения. Ну, то у них, конечно, может быть не так много, потому что они стараются такие вещи, как бы на них четких ответов не давать. Но привлечь внимание, когда понять, да понять, что мы этим вопросом занимаемся, мы его просто так не оставляем, я это все равно делаю. И желательно обращаться от себя к письмам. Звонки звонками, но Юристов говорят на человеку на слово, доверие на и печати. Поэтому мы стараемся принять письменный запрос. Поэтому обращаемся, да, можно обратиться непосредственно к каким. Но, честно говоря, будет как. Каким пишет, он даже не увидит ваше обращение его службы, пишет либо какому-то заместителю, курирующему социальные вопросы, экономику или еще что-то либо пишут профиль угодно. То есть этот вопрос опять-таки скатится на направление здравоохранения. Но эти случаи я делаю, зачем я еще пишу. Затем, чтобы когда вдруг мне придется обращаться в суд, я вот этот тоже оставил, то у меня были доказательства того, что мы обращались, а есть никаких не предприняли. То есть обращаемся к руководству местного исполнительного власти или к руководству какого-то конкретного местного органа. Второе – прокуратура. Ну, как практик говорю, прокуратура орган очень своеобразная. И часто на ответы наши мы тоже такие очень раскульчатые. На наши запросы растущие ответы, которые в принципе очень сложно использовать. Но когда происходит какие нарушение, допустим, нарушение сроков рассмотрения, прошло 15 дней ответа, не 30 дней ответа, Прокуратура отвечает. Тут уже и дерева отсвереть. Во-первых, во-вторых, мы видят такие очевидные случаи, довешаться, привлечь к ответственности и отчитаться. Поэтому прокуратура в данном случае может быть полезна. А суд. Обращение в суд это метод действий, если у вас есть достаточная квалификация. К сожалению, мы не все обладаем Юристов, которые могут разобраться в наших делах, в, наших, ну, в ваших районах, скажем, в этом весело. Почему могут не оказаться? Если это будут юристы, адвокаты с области, они запросят большие деньги. Вот. Но надо смотреть, потому что... Есть э, проекты большие в Казахстане, которые как раз направлены на оказание такой помощи юридической. То, что вам повезет, вы найдете такие. Я знаю, что в фонд такой проект реализовывал. Сейчас они как проект по бесплатной юридической помощи. Поэтому суд ну, как бы за бортом не оставляем. Он может оказаться действенным. Вот, и из этого вытекает вот этот совет, обращаясь по помощи в ресурсном поле. мы а могут помочь ресурсным по, тем, что у них может уже быть накоплен опыт, да, какие-то стандартные варианты решения ваших проблем. Вот, есть еще правозащитный организм. Да, бюро по правам человека, например, у которого в каждом регионе есть свой филиал, можно обратиться туда. В вы интернете найдете. Ну и вот и напоследок, да, по-моему, это завершающий слайд. Хочу обратить ваше внимание на вот, главное различие в подходах, принципах, которые мы руководствуемся мы, как граждане и как свобода. Значит, мы с вами руководствуемся таким принципом. Мы можем делать все, что не запрещено, не запрещено законом. Запрещено законом на улице по снега, пожалуйста, идите по да? Не запрещено законом еще что-то там, а, высадить дерево во дворе. По а собственному инициативу бесплатно. Пожалуйста, высаживайте. То что не запрещено, мы имеем право делать. Для государственных органов, в принципе, немножко другой. Можно это делать только то, что прямо предписано законом. Да? Разницы чувствуете, да? И то, что не запрещено, то, что прямо разрешено. Поэтому мы часто сталкиваемся с определенным понимания. Мы приходим к государству, надеясь, что мы сейчас нас все поймут, и говорят наши подходы, скажут, да, конечно, делать, Но при этом мозг чиновника, он срабатывает по-другому. Это надо посмотреть слайд. Второй, да, нашей презентации про коррупцию. Он сразу начинает думать, что он из-за это будет. Инициатива в данном случае, <кхм> может быть действительно наказуемо. Человек на душевный. Идет вам на встречу. Говорит, да, конечно. почему давайте сделаем. Сделаю. Тут находится доброжелатель, который говорит, так, а на каком основании ты это сделал? Покажи мне хоть один документ, в котором написано, что ты имеешь право делать эти вещи. Если такого документа нет, то он может обжаловать действия этого чиновника или гос органа судьи. Для нас незаконно. Вот такая вот нерадужная ситуация. Да, поэтому я говорю, что. По взаимодействию с органами надо знать их правила игры, чем они руководствуются и, соответственно, применять их наоборот. Например, приведу такие примеры. Много раз ко мне обращались люди, ну, руководители организации, которых проверяла прокуратура на подростки проверки. что ну, допустим, работают по специальным социальным услугам, оказывают услуги для определенных категорий правильно. Вот, пришла прокуратура, проверила, вот там есть листов а, проверки, что делать, а сумма там огромная. Ну, подождите, давайте посмотрим. начинаю смотреть, я включаю принцип госовского человека, да, чиновника, работника госоргана. Чего это все взялось? Откуда такие выводы? Что вот этим выводом, какой пункт, какого закона или остановление было нарушено? Так вот, после такой ревизии выясняется, что в этих 10 страниц остается же боевая одна. Большая часть тех этих городов, она, ну, как бы это просто на грубо говоря, того чиновного, того проверяющего, который пришел, там, по пройду, там, он насобирал сюда кучу, потому что он так считает. Но для государства, для госслужащего это неприемлемо. Он умолен субъективно вносить все Он может четко указывает, какие формы такого акта были нарушены. Вот такие маленькие советы. Поэтому, если вдруг вы столкнетесь с проблемой такого рода, с какие-то проверки, там пришли, да, или грозят проверки, или уже проверили, не стоит сразу подать в отчаянии. Сначала, да, внимательно почитать, а имел ли право вообще этот человек приходить к нам с проверкой, и все, что он там написал, на испануть. Ну вот, это коротко то, что я хотел вам довести сегодня ваших вопросов я особо не вижу значит вы видите запись до да, записи идет организатор сегодняшнего вебинара это институт национальных и международных медицинских развития Светлана ушакова вот я предполагаю что запись будет ужата да уже рада, и будет доступна что еще на почту скинуть, но это к Светлане тоже вопрос. Есть ли вопросы какие-то, а не еще? Добрый день всем еще раз. Сергей, спасибо большое за очень интересную презентацию. У меня самой было очень много, много интересного и любопытного. То есть очень хорошо как-то все это встроено. В систему. Я надеюсь, что наши слушатели тоже получили очень много интересной информации для себя. Если у кого-то есть вопросы к Сергею, задавайте их сейчас. Если нет вопроса к Сергею, поставьте, пожалуйста, минусы, чтобы мы могли его отпустить и решить свои организационные вопросы. Пока вы думаете над тем, есть у вас вопросы или нет, напоминаю, что это был первый вебинар из курса Сергея. Второй вебинар состоится 22 числа в 15 -го. Правильно, Сергей? И третий 23 тоже в 15 часов. Пожалуйста, ждем вас на этом вебинаре. Следите за рассылками. Вам должны приходить напоминания от компании Мирополис где обозначено, какой вебинар и сколько времени для него остается. А также записи всех вебинаров мы конвертируем и заливаем на свой сайт, и эти ссылки Азиза потом будет вам рассылать, так же, как и презентации. Сергей, к Сергею, похоже, вопросов к вам нет, поэтому огромное спасибо. Да, встретимся теперь 22 числа. Всего доброго. Но ну, а я продолжу, как бы еще на организационный момент. Мы на сегодняшний момент всего только при тестов по, по заданию всего по, по второму курсу только 12 человек отправили, уважаемые дамы, господа, друзья, коллеги. Прошу вас все-таки наши договоренности выполнять вовремя. Я прошу вас не пугаться и не заморачиваться по поводу претестов. Заполняйте так, как вы знаете. Еще раз повторюсь, это в большей степени для нас очень важно для того, чтобы вы могли отследить, насколько действительно наша программа обучения помогает вам узнать какие-то новые знания и повышает ваш уровень знаний по нашим темам. Если еще раз, если у вас есть какие-то вопросы, предложения, замечания, если вы что-то не получаете, обращайтесь, пожалуйста, к Ализе. Она, она все материалы сможет вам пересылать. На этом я тоже хочу с вами попрощаться. Спасибо всем тем, кто пришел сегодняшний, на сегодняшний вебинар. Ждем вас 22 числа. Всего доброго. До свидания.